Пастила Белевская. Состав пастилы Белевской «Воронеж». Папина лавка предлагает вам попробовать вкус пастилы Белевской фабрики «Амбросия Павловича Прохорова», которая имеет богатую историю, насчитывающую уже не одно столетие. С 1888 года фабрика производит пастилу по оригинальной рецептуре, без добавок и ароматизатора. Пастила производится вручную, сохраняя неповторимый вкус. Состав пастилы Белевской следующий. Печеные яблоки «Антоновка», сахар, яичный белок. Папинолавка предлагает вам пастилу белевскую, состав которой делает этот продукт великолепным десертом для вас и ваших детей. Нажимайте на кнопку заказать. Подписывайтесь на канал, мы рады всем. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.